И еще один вопрос Вот с вашей, с вашей стороны, с вашей позиции С точки зрения поступало уже в Государственную Думу Предложение по поводу дополнения изменения Конституции Некоторые хотя бы вопросы Да, вот сейчас, сейчас идут внесения поправок который предложил Путин на послание к Федеральному собранию. Там, там есть один из пунктов, который будет устанавливать приоритет российской конституции над международными законами. То есть уже первый шаг уже в этом направлении делается. Единственное, что данные как бы саботируются административным ресурсом. То есть стоят... На постах сейчас находятся те люди, которые не заинтересованы в освобождении Отечества. Так, губернаторы, например, вот всего два губернатора пока на данный момент ведут подготовку к референдуму. То есть готовы обсуждать с народом вот эти поправки. А так, как бы, так как Путин предложил, но Путин не является органом власти, и его указы или там, его предложения не обязательны к исполнению, поэтому... Они просто-напросто саботируются на местах. Вот сейчас вот нигде не идет общественных слушаний по этому вопросу. Общественное обсуждение просто игнорируется. В СМИ говорят что угодно, только не о суверенитете. Хотя уже прямой посыл к этому есть. Но мы со стороны народа готовы это поддавливать. У нас проводятся пикеты, проводятся массовые общественные мероприятия. Мы подаем обращение во все органы власти, Требуем проводить общественные обсуждения по, по предложенным президентом поправкам. Ну и как бы и сами ведем эту, это общение с народом на улицах в каждом городе, практически России, ну и в том числе в Татарстане. Вот у нас в Татарстане, в Казани, в Набережных Челнах. Сейчас открывается штаб в Альметьевске, в Нижнекамске, в Заинске. И вот так действуем. Еще один вопрос можно? Да? Вот смотрите, значит, на этих местах, где имеется муниципальное образование, особенности в сельской местности, в каком направлении идет работа? С главами администрации, на местах, вот только что было сказано вами, что вы тесно взаимодействуете с народом, я разъясняете, вот он говорит, народ собирайте и так далее. Да, вот, кстати, мы сейчас подали обращение к главе Тукаевского района, чтобы он проявил инициативу организатора по всем сельским поселениям в Тукаевском районе. Но пока вот в данный момент ответа нет. Сами, конечно, мы бы с удовольствием поехали по всем поселениям, мы имеем на это право. Единственное, что у нас нет на это ресурсов. То есть финансирование ну и таких вот источников, чтобы мы могли так прокатиться. У нас есть у нас есть камеры, у нас есть информационное агентство, но наших личных средств не хватает. И наши активисты, они, к сожалению, заняты работой. Они работают, зарабатывают деньги, чтобы прокормить свою семью. Но свободное от работы время мы только занимаемся этим делом. Спасибо. Ну вот, ну вот мы только проводим еще второе там, или третье совещание, пытаемся со собрать активных людей татарстана чтобы они начали как бы в своих городах раскручивать раскручивать это информационную работу то есть информационная работа у нас в первую очередь она заключается в пикетной уличной деятельности это надо организовывать уличную деятельность согласовывать потому что иного пути у нас нету как идти напрямую с народом и разговаривать с ним на улице. На улице разгар, для этого мы используем плакаты, баннеры, выходим, согласованные общественные мероприятия, раздаем газету, информационное агентство «Национальный курс», выпускают газету, вот даже у меня есть, вот сейчас здесь, видно, вот такая газета. Вот здесь есть бланк, вот, в газете есть бланк коллективного обращения. Надо на а на татарском нет варианта газеты? Нету. Это общероссийская это, газета. У нас сельское место, понимаете, очень много. Татарские деревень, татарские больше воспринимают, чем по-русски. И вот работа на селе именно в этом ключе было бы очень интересно. Этот мне подсказывает. Потому да. что очень много народа на селе живут. Но они что, они нужду знают, трудяги, работяги. Политику им есть некогда. Познакомиться с этими ситуациями некогда. Это городские жители, которые там WhatsApp, интернет, они охвачены более-менее хорошо. А на селе именно вот материал печатный, газеты это было вообще замечательно. Отличная инициатива. Я считаю, надо внести, вот сейчас хотя у нас будет протокол вот этого совещания, и надо внести, что газета национальный курс, надо перевести на татарский язык и распространять в наших селах по Татарстану. Да. Потом можно даже, ну в городе что еще хорошо делать, ну как я говорил про листовки, у меня просто ни принтера, ничего нету, и все время работа. Ну, вот, например, в медицинских центрах, я сам врач специальности, во всех центрах, там есть такие, как эти, как маленькие брошюрки, там указан тезис на основные моменты. Вот эти вещи можно даже, ну, хоть же всякие рекламки раздают, пицу пиццу продают, там всяких магазинов. То есть есть агентство, которые этим распространением занимается. Просто, ну, я думаю, печати не будет дорогая, дорогая распечатка этих там 1000 две тысячи. Чем больше объем заказа, тем меньше цена. Даже можно не цветную такую простую, черно-белые листочки, и чтобы их прям... Даже может почтальон да, за отдельную плату, если сказать, вот, в любой почтовое отделе подойти, они, думаю, за какую-то небольшую плату не будут отказываться, скажем, вместе с корреспонденцией еще вот эти листочки раскладывать. Ну, как-то можно продумать вариант тоже. Да. Это информированный источник, получается, информационный. Да, на следующем совещании вот это вот все мы как бы запишем. Вот сейчас ролик мы вот этот запишем, мы его выложим. Люди, кто посчитает нужным, может быть, захотят присоединяться к этому. Кто-то как организатор. У кого-то может есть возможность напечатать листовки. да, Кто-то, может быть, их сможет разнести. Вот у Светланы у нас сейчас штаб открывается. Они уже составили протокол. Провели мероприятие. И начинают. Ну как, вот это вот, вот чтобы согласовать пикет, да, вот у вас, допустим, вот вы будете, вы будете подавать, согласовать пикет, и у вас будет поддержка на самом высоком уровне. Вот это мне надо выяснить, как это делать, потому что я, как бы, одиночный пикет, стою одна, кому-то еще плакат есть еще, но я боюсь дать, потому что уже будет два человека, и нарушение закона, поэтому... Думаю, как, как это делать? А, а если я одна, то можно и не согласовывать. А чтобы согласовать мероприятие, вам надо два или три человека. Два или три человека вы подаете уведомление, на, уведомление на, массу, на проведение массового мероприятия, вам согласовывают место, и вы туда выходите, и стоите уже, и вас сохраняет уже конкретно полиция вас охраняет. Какое массовое мероприятие? на три человека. А два человека – это уже массовое мероприятие. А если у вас три человека, это уже да, нормальное массовое мероприятие. Вы уже можете вынести туда плакаты, а если вы у вас есть, например, оборудование звука, то вы можете согласовать митинги уже можете со, со звукоусиливающим оборудованием. То есть это еще более более конкретное такое, такое мероприятие, где люди не только видят вашу наглядную агитацию, но еще и слышат. Ой, Вы... это, все, это все организовывать так тяжело, когда вот реально такой финансовой помощи нет, и получается, как бы кто это оборудование, я даже не знаю. У, Итак, у меня даже микрофона нет. Можете спокойно согласовать мероприятие, выходить туда, потом у вас найдется человек, который скажет, да, я за свободу и независимость отечества, и скажет, и у меня есть оборудование, и вынесет свое оборудование, вот так вот во всех штабах, мы же видим, сначала стоит один человек, вот у нас есть программа акции недели, там наглядно показано, где сначала выходит один человек с плакатом, потом к нему еще один присоединяется, потом их уже трое, потом пятеро, потом их встает большая группа людей. То есть это человек, если осознает, что без, без свободы и независимости отечества ему, и в его личной жизни, там, в его семье, не будет никакого счастья, и он за это выходит. Он выходит за свою семью, за своих детей, за будущее своих поколений. Это же так, это действительно так. Да, это так, но ну, люди, этого вот, мы сегодня стояли, ой, ну это, знаете, с таким высокомерием люди проходят, и прям один наш прям. Такое движение руки, мол, уйдите от меня, вот он, вот даже не приближаетесь, вот какие-то вот, люди, я не понимаю, они вот вообще даже знать ничего не хотят. Потом они присмотрятся, потом они к вам привыкнут, потом они будут брать у вас газеты, а потом подойдут и будут задавать вопросы, а потом к вам присоединятся. Главное, главное не останавливаться, это регулярно, регулярно надо делать. Если нужны какие-то плакаты, баннеры, вот это, они же тоже денег стоят, это же, ну, там они довольно-таки дорогие. Но наши соратники в Златоусте взяли на себя такую, как бы, функцию, что они печатают плакаты, баннеры для штабов бесплатно. То есть там тоже серьезные люди вложились в это дело, и поэтому вы можете подключаться и заказывать для себя плакаты. Я это обращаюсь сейчас ко всем, да, ко всем, вот, ну, то есть, этот ролик у нас выйдет, вот это видео, что как бы активисты из любого города могут заказывать себе баннеры, могут заказывать плакаты для. Даже листовки, если кому-то нужны листовки, бесплатно, их можно заказывать. Приходит, оплачивается только транспортная компания за доставку. То есть информационные снаряды, информационными снарядами все штабы будут обеспечены. Информационная поддержка, политическая поддержка. Единственное, что пока финансовая поддержка на обеспечение личными средствами самих активистов. Но это, и это как раз, и это очень хорошо показывает, где человек за отечество действительно. А который человек пытается заработать деньги, их здесь просто нету. Ну, все тогда. Будем заканчивать наше, наше совещание. Ждем, ждем активистов принимать активное участие, чтобы нот Республики Татарстан начинают свою активную работу, активную деятельность. Просим всех подключаться, присоединяться, проводить массовые мероприятия. Кому нужна какая-то либо поддержка, консультация, юридическая помощь, как помощь плакаты, листовки напечатать, все обращайтесь, мы вам всем поможем и будем как бы, вместе, сообща, работать на освобождение нашего Отечества.